Вот, друзья, я с легкостью инвестирую деньги и зарабатываю каждый день. Как вы видите, деньги мне поступили плюс 400 тысяч рублей. Выплата с проекта Понес, Друзья, проект платит. Если ты искал способ, как заработать в интернете с телефона, чтобы заработать, то обязательно досмотри это видео до конца. Желаю всем приятного просмотра.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 Друзья, я нахожусь в своем личном кабинете. Как мы видим, в этот проект я проинвестировала 120 тысяч рублей. Сумма моих выплат с этого проекта составляет более 600 тысяч. Друзья, я заработала уже в этом проекте более 1 миллиона рублей. Также в этом проекте я зарабатываю без вложений, то есть на реферальной программе. Прибыль с партнеров на данный момент у меня составляет более 10 тысяч рублей. Но ну, а сейчас давайте мы с вами разберем тарифные планы, на которых мы можем зарабатывать с вложениями. Компания предлагает нам 9 тарифных планов.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 Платежную систему я выбираю в PR, я 60 тысяч рублей. Прибыль через 48 часов у меня составит 540 тысяч, а каждые 9 минут я буду получать по 1686 рублей. Друзья, сейчас 60 тысяч рублей я переведу на данный PR-кошелек, и мы с вами продолжим. Друзья, как мы видим, сумма депозитов сейчас у меня составляет 180 тысяч рублей. Давайте я перейду в свои депозиты. Как мы видим, новый депозит на 60 тысяч рублей успешно создан. Но ну а сейчас давайте мы с вами кратко пройдемся по проекту. Также в проекте с калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход, здесь вы можете прочитать подробнее о компании. Статистика компании полностью. Участников на данный момент 8850 человек. Проинвестировано более 18 миллионов рублей, выплачено более 6 миллионов.